Вот уж чем никого не удивишь, так это одуванчиком. Всюду он. На полях и лугах, в селах и городах. Даже на дороге отыскал крохотную трещинку в асфальте и вылез оттуда. В одном из исследований, проведенных в Департаменте химии и биохимии в Университете Виндзор в Канаде, было обнаружено, что корень одуванчика разрушает раковые клетки, не повреждая здоровые клетки организма. Это исследование – большой шаг вперед для медицины, потому что, согласно его результатам, чай из корней одуванчика заставляет раковые клетки разрушаться в течение 48 часов и не наносит никакого вреда здоровым клеткам организма. В результате исследования ученые пришли к выводу, что длительное лечение корнем одуванчика может уничтожить большую часть раковых клеток в организме больного и существенно повышает его шансы на успешный исход в борьбе с болезнью. Благодаря этим результатам исследовательская группа уже получила дополнительную поддержку для продолжения исследования этого чудесного растения. Пациент по имени Джон Ди Карло, 72 года, на своем опыте убедился в лечебных противораковых свойствах одуванчика. Он проходил курс интенсивной и агрессивной химиотерапии в течение трех лет, пытаясь справиться с опасной болезнью. По прошествии этого времени врачи посоветовали ему отправляться домой, чтобы провести свои последние дни вместе с семьей. Но благодаря надежде и желанию жить, Ди Карло нашел альтернативное медицинское средство – которое могло ему помочь. За следующие четыре месяца этот семьдесят летний пациент существенно облегчил свое состояние и практически вылечился от рака.